Ее спас графологический анализ почерка, когда они рассматривали кандидата на топ-позицию. Знаете же, да, кто такие топы? Не, не надо объяснять. Топ-позиция коммерческого директора. Когда кандидат шикарно проходил собеседование, когда он казался уверенным, интересной личностью, но с одним лишь «но». Почерки было видно, что он очень поверхностный. Он не завершает начатые дела, он не обладает стратегическим мышлением. Нарциссы, они в основном все в средней зоне, в настоящем чистой воды такой нарцисс да, который пришел к ней на собеседование со всеми вытекающими которые вот мы сейчас обсуждали и кандидату отказали в трудоустройстве но самое интересное его у предыдущей работодателя они подтвердили негативную картину о нем